Всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе девятый вариант из сборника Ященко ЕГЭшного 2022 года, который фипишный и 36 вариантов. Меня зовут Виктор, и это канал Мистер Матлессон. Давайте глянем первое задание. Там необходимо решить генетическое уравнение. Какой смысл? Ну, кому-то удобнее делать замену, то есть вот здесь заменять на y, решать уравнение вида тангенс y равно корень из трех. Естественно, надо вспоминать таблицу, то есть где у нас тангенс равен корню из трех, а это π на 3 плюс πn, где n принадлежит целым числам. Ну и, соответственно, делать обратную замену, вместо y подставлять вот это π наше, 2х плюс 5 делить на 6 и равно π на 3 плюс πn. Наша задача с вами выразить x. То есть для начала мы избавляемся от шестерки, то есть умножаем обе части на 6, избавляемся от π, то есть обе части делим на π, и получается 2х плюс 5 равно, так, здесь будет, соответственно, двоечка, ну и здесь будет, соответственно, 6n. Дальше необходимо с обеих частей пятерку вычесть и обе части поделить на 2. То есть, если мы вычтем пятерку, у нас получается минус 3 плюс 6n и поделить на 2. Соответственно, получается минус 1,5 плюс 3n, где n целое число. Вот мы решили уравнение. Дальше необходимо найти наибольший отрицательный корень. То есть, соответственно, вот это значение должно быть отрицательным и, соответственно, наибольшим. Ну, так и пишем. То есть, минус 1,5 плюс 3n должно быть... Меньше нуля. При этом n должно быть целым числом. Что получается? Переносим. То есть 3n меньше чем 1,5. При этом n это целое число. И делим на коэффициент при n. То есть n будет меньше чем 1,2. При этом n должна быть целым числом. То есть все целые числа, которые меньше 1 и 2, у нас с вами получается дают при n конечно, меньше 1,2 целые, дают отрицательные корни. Ну, какое наибольшее значение меньше, чем 1,2, при этом является целым? Ну, конечно же, это 0. Поэтому n равно 0, подставляем в корень. То есть, подставляем вот сюда. То есть, x будет равно минус 1,5 плюс 3 на 0. Ну, 3 на 0, естественно, не считается. Это будет 0. И получается у нас просто минус 1,5. Вот, соответственно, решение для первого задания. Давайте дальше глянем. Механические часы с 12-часовым циферблатом в какой-то момент сломались и перестали идти. Найдите вероятность того, что часовая стрелка остановилась, остановилась достигнув отметки 7, но не дойдя до отметки 10. Ну что тут надо понимать? Надо понимать, какую часть циферблата занимает вот это расстояние от 7 до 10. То есть, если мы из 10 вычтем 7, мы получаем 3. То есть, 3 часа это расстояние. Ну, то есть, 3 часа Делим на количество часов. У нас 12-часовой циферблат, то есть 12. То есть в данном случае получается 0,25. Сложности никакой нет. Далее. Сторона ромба 10, острый угол 30. Найдите радиус окружности, вписанный в ромб. Ну, что мы с вами можем, в принципе, сделать? Самый простой вариант. Ну, только единственное, надо нарисовать побольше, чтобы было понятно. Вот наша окружность. Ну и соответственно как-то вписан ромб. Раз, два, три, четыре. Если мы возьмем из центра окружности, проведем радиус к одной стороне и к другой стороне, мы помним, что радиус, проведенный в точке касания, перпендикулярен касательной, то фактически мы получаем, что диаметр окружности для ромба является высотой. В таком случае что нам надо сделать? У нас есть сторона ромба 10, сторона ромба 10 и угол между сторонами 30 градусов. То есть площадь ромба с одной стороны можно найти как произведение сторон на синус угла между ними. То есть синус 30 градусов это 1-2. И в данном случае у нас получается 50. С другой стороны эту площадь можно найти как произведение стороны на проведенную к ней высоту. То есть отсюда прекрасно находится высота, она равна 5. Ну, а мы поняли, что высота является диаметром окружности, следовательно, радиус будет в два раза меньше. То есть 5 делим на 2 и получаем ответ уже 2,5. Записали 2,5. Что у нас с вами дальше? Так, найдите отношение функции, если дана функция. Ну, в чем тут смысл? Иногда не совсем понимают, что делать, вот то, что здесь же от 10 минус x. Ну, вот смотрите, вам дана какая-то функция. Я не знаю. 3х в квадрате минус 5. Почему-то ни у кого не возникает вопрос, как найти там, g от 5. То есть, все понимают, что надо вместо х подставить спокойно пятерку и посчитать. Так то же самое надо сделать, что если вам, например, 2х минус 7 надо найти. Вы просто вместо х везде, где был x, ставите 2х минус 7. То есть надо было бы считать 2х минус 7 в квадрате минус 5. Так Тут то же самое абсолютно. То есть g от 10 минус x. Там, где был x, мы подставляем спокойно 10 минус x и получаем 10 минус x на 20 минус 10 минус x. Ну и, соответственно, корень третьей степени. Единственное, надо немножечко упростить, если это возможно. То есть 10 минус x. Здесь раскрыть скобки у нас получается 10 плюс x, соответственно. Так, записали. И здесь корень третьей степени. Аналогично g от 10 плюс x, то есть будет 10 плюс x на 20 минус 10 плюс x. И корень третьей степени. Опять же, немножечко упростим, то есть раскрыв скобки. Так, 10 плюс x. А тут как раз получается 10 минус х. Ну вот смотрите, у вас абсолютно одинаковые значения получились, что здесь, что здесь. Понятно, что их отношение равно единице, раз оно одинаковое, поэтому записали один. Дальше. Из единичного куба вырезана правильная четырехугольная призма со стороной основания 0,4 и боковым ребром единицы. Найдите площадь поверхности оставшейся части куба. Что тут нужно понимать? Но, в принципе, площадь поверхности можно рассмотреть в плане того, что вот у вас надо собрать такую детальку. И сколько вам картонки понадобится, чтобы такая штучка получилась. Первый момент. Мы найдем площадь куба единичного поверхности, естественно. То есть, у нас одна грань, это один на один, потому что он единичный, соответственно. Такие грани 6. Дальше. Вот фактически у вас вот это окошечко, если бы вы пытались собрать и нижнее такое же окошечко, оно бы... Не запивалась, ну грубо говоря, вы бы там картонку не использовали. Поэтому мы его вычитаем. У вас сторона 0,4 у этого окошечка. То есть вычитаем 0,4 на 0,4 и на 2. Но при этом у вас внутри появляются дополнительные стенки. То есть вот эта стенка появится. Вот эта стенка появится. Ну, естественно, такая же спереди и сзади. При этом стеночка у нас идет это прямоугольничек со стороной 0,4 на 1 и таких 4 штуки. Вот фактически площадь поверхности вашего ну, вашей получается призмы. Даже не призмы, я уж не знаю, как это назвать. Многогранника давайте назовем, это пофиг вообще. То есть будет 6 минус 0,32 и плюс 1,6. То есть это 7,6 минус 0,32 это 7,28. Записали. Дальше. На рисунке изображен график функции, касательная к нему в точке с x0. Найдите значение производной функции f от x в точке x0. Ну, значение производной в точке x0. Есть значение тангенса угла между касательной проведенной точкой x0 и осью x. То есть, если бы мы там продолжали. То есть вот у нас был бы угол альф тангенс вот этого угла. При этом не обязательно на самом деле продолжать, достаточно перенести параллельно оси х, то есть вот мы смотрите перенесли, вот здесь будет этот уголочек, например, и построить треугольничек прямоугольный, вспомнить, что такое тангенс в прямоугольном треугольнике, а именно как отношение длины противолежащего катета к прилежащему. То есть вот если я построю, например, вот так вот. Причем, заметьте, вам обычно даже точки рисуют, через какие строить. То есть здесь будет 2 клетки. А здесь у нас, соответственно, получается 10 клеток. Ну и в таком случае 2 к 10 или 0,2. В принципе, все. Дальше. Амплитуда колебаний маятника зависит от частоты вынуждающей силы и определяется по формуле. Так, формулка дана. Найдите максимальную частоту V, меньшая резонансные для которой амплитуда колебаний превосходит величину А нулевое не более чем на 12,5. То есть, что у нас получается? То есть, вот это наше должно превосходить не более чем на 12,5. с половиной. Соответственно. А в это 1,12, точнее 125 получается, тысячных нашего а нулевого. Ну, вообще не более, то есть оно так меньше либо равно должно быть, но обычно решается в виде равенства и не парится особо. То есть это и сделаем, то есть так и подставим. Что у нас получается? 1,125 тысячных. А нулевое, ну кому непонятно, 12,5% я перевел в доли, то есть это 0,125, ну и плюс 100%, то есть плюс единица. И равно это должно быть А нулевое. Дальше, ВПшка у нас с вами в принципе дана, это 345, не забываем, что оно в квадрате. И делить на модуль разности 345 в квадрате и минус соответственно квадрат. Вот такое вот у нас с вами уравнение получается. Естественно, нулевое можно убрать с обеих частей. Дальше что сделать? У нас в принципе с вами говорят, что V, точнее не V, это что у нас там, омега, по-моему, меньше резонансное, то есть подмодульное выражение однозначно положительное, поэтому модуль в принципе можно убрать и особо не париться. Дальше 1,125 тысяч давайте представим ведь дробь как 9,8. восьмых. То есть получается 9 восьмых. Это 345 в квадрате. На 345 в квадрате. Минус вот так вот. Ну, дальше крест-накрест. То есть, сложности не должно возникнуть. Хотя после Нового года даже у меня сложность есть, с учетом того, что я решал все это хозяйство за неделю до Нового года. Дальше что делаем? Это сюда переносим, это сюда переносим. Учитываем, что есть общий множитель: 345 в квадрате. То есть, его и выносим. Ну, а 9 минус 8 так и останется, собственно, единица. И равно это, чему у нас там с вами равно. Так, единственное, давайте вот девятку мы представим как 3 в квадрате. Для чего? Для того, чтобы мы могли записать вот в таком виде. Вот так будет красивее. Мы учитываем, что вот это значение положительное. То есть, соответственно, можно сразу написать вот в таком виде. Потому что, если бы это было не только положительное значение, то у вас, конечно же, было бы плюс-минус 345. Ну и обе части делим на 3. В таком случае мы получаем с вами 115. Это наш ответ. Записали. Далее. Расстояние между городами А и Б 180 из города А в город Б выехал автомобиль. И через три часа следом за ним со скоростью 90 км в час выехал мотоциклист. Догнал автомобиль в городе С и повернул обратно. Когда он вернулся в А, автомобиль прибыл в Б. Найдите расстояние от А до С. Ответ дайте в километрах. Ну, собственно, вот это проклятие. Я терпеть не могу это задание. Давайте его решать. Никогда я его с первого раза не решаю правильно. Всегда где-нибудь в арифметике я косячу. Безбожно. Ну ладно. Вот АВ у нас. Вот 180 километров. Вот у нас есть где-то С. Мы не знаем расстояние до С, поэтому его смело принимаем за Y километров. Здесь соответственно 180 минус Y километров. Что дальше известно? Известно, что выехал автомобиль, его скорость опять же неизвестна, то есть x километров в час. При этом через три часа выехал со скоростью 90 мотоциклист. То есть, здесь 90 километров в час. И давайте смотреть. Вот Говорят, что он догнал его в пункте С. То есть что мы с вами получаем? Мы получаем что? что время, затраченное автомобилем до С, это Y делить на X. То есть расстояние делить на скорость. Время, затраченное мотоциклистом, это Y делить на 90. И при этом время движения мотоциклиста на 3 часа, на котором он позже выехал, оно меньше. То есть, чтобы их уравнять, мы сюда смело можем добавить, ну например, плюс 3 написать. Второй момент. Нам говорят, что повернул обратно и когда он вернулся в А, автомобиль прибыл в Б. То есть можно написать второе уравнение. Y делить на 90 это время мотоциклиста обратно из С в А. 180 минус Y делить на X это время, которое потратил из С в Б автомобилист. И раз все это произошло одновременно, то, собственно, и время одинаково. Вот такую систему нам с вами необходимо решить. Что мы с вами можем сделать? Мы можем вот здесь перенести в левую часть и выразить, вынести у. То есть получается у, единица делить на х, минус 1,90, равно 3. Привести к общему знаменателю, там, то есть 90 минус х на 90 х, и равно все это хозяйство 3. И выразить у. То есть это будет 3. Умноженное, соответственно, на 90х и делить на 90 минус x. Вот мы выразили с вами y. Ну и, соответственно, подставляем во второе. Что тогда у нас получается? 270х на 90 минус х, и при этом это еще и делится на 90. То есть дробь мы делим на число, это надо учитывать, что число уйдет в знаменатель дроби. Ну, а здесь 180. Минус 270х на 90 минус х. И делить все это хозяйство еще и на х. Вот такое вот у нас с вами уравнение получается. Что мы в принципе можем тут делать? Ну как я и сказал, вот это занесется сюда. При этом, конечно же, оно немножко сократится. То есть в принципе можно сразу взять, вот так сократить. Здесь останется 3. То есть получается у нас... 3х на 90 минус х равно. Здесь придется приводить к общему знаменателю. То есть это получается 180 на 90 минус х. Так, минус 270х делить на х 90 минус х. Ну, естественно, 90 минус х и там и там есть. Мы спокойно убираем. Ну и дальше умножаем обе части на x, То есть 3х в квадрате. Равно 180 на 90 минус x и минус 270x. Что еще можно сделать, чтобы попроще считалось? Ну, на три обе части сократить. То есть будет x в квадрате минус 60 на 90 минус x. Плюс, соответственно, 90x и равно все это хозяйство нулю. Вот наша кваничная уравнение. Ну, раскроем скобки, приведем подобные. Получаем x в квадрате. Плюс, соответственно, тут 150х. Дальше минус 5400 и равно 0. В принципе, тут уже достаточно подумать, а можно не подумать. Давайте не будем думать, давайте искать дискриминант. То есть 150 в квадрате минус 4 на минус 5400. Что в таком случае у нас получается? Вот 150 можно представить как 15 на 10. То есть это 15 в квадрате на 10 в квадрате. Плюс 4. 5400 тоже разложить как 54 на 100. То есть на 10 в квадрате. Как видите, у вас 10 в квадрате вынеслось. То есть получается 15 в квадрате плюс 4 на 54. Уже считать гораздо проще будет. Потому что... 15 в квадрате 225, 54 на 4, 216. То есть это 441 получается. А 441 это 21 в квадрате. То есть у вас 10 в квадрате на 21 в квадрате. Ну или 210 в квадрате. Тогда x у нас будет с одной стороны минус 150 плюс 210. И делить на, сколько там, на 2 получается 30. Х второе у нас будет отрицательно, его можно не рассматривать. То есть вот у нас получилось x30. Но нам с вами необходимо найти, по-моему, y. там. Да, найдите расстояние от dc. То есть y. Y у нас выражен вот здесь. То есть сюда и подставляем. То есть 3 на 90. На, соответственно, 30. Делить на сколько там? 90 минус 30 на 60. Сократили. 1, 2. Сократили. Осталось 45, ну а 3 на 45 это 135 километров. Вроде в этот раз я решил его правильно. Давайте дальше глянем. На рисунке изображен график функции. Так, b плюс логарифм x по основанию а. Найдите значение функции от 81. Что у нас есть? У нас, грубо говоря, есть эталонный график функции. Это логарифм x по основанию я не знаю, а. Но смысл в чем? Он однозначно будет проходить через единицу. Вот так вот. Ну и, например, если мы посмотрим, там я не знаю, логарифм x по основанию 2. То есть, если вы в единицу поставили, вы получили 0. Если бы вы поставили двоечку, вы получили 1. Там, четверочку получили 2. И вот так как-то он бы был шел. Смотрите. Вот эта точка, вот это пересечение, она у нас смещена на 2 единицы вниз. Соответственно, вот этот коэффициент, вот он как раз за смещение отвечает, он равен минусу 2. То есть уже можно сказать, что b равен минусу 2. При этом заметьте, да, вот этот переход, то есть у нас фактически такой же, как и вот здесь. Хотя нет, не такой же, как вот здесь, поэтому давайте подумаем. Если бы я его сместил, он бы выглядел вот так. То есть коэффициент b убрал бы. Ну, в принципе, логично. Здесь 3. То есть у нас есть логарифм 3 по основанию какого-то а. И это равно единице. Угадайте с трех раз, чему равен а. А, в принципе, равен, конечно же, 3. То есть наша конечная функция выглядит вот так. Логарифм x по основанию 3. Ну и минус 2. При этом х идет под логарифм, а минус 2 не под логарифм. Вот, в принципе, по смещению мы поняли, как куда двигаться. Ну и тогда нам надо найти f от 81. То есть это достаточно просто. 81 подставляем. 81 это 3 в 4, сразу учтем. И минус 2. По свойству логарифма, вот эта четверка, она выносится сюда. То есть получается 4. Логарифм 3 по основанию 3 это, конечно же, единица. И минус 2. Ну, а 4 минус 2 это, конечно же, 2. Записали. Что у нас дальше? Помещение освещается фонарем с тремя лампами. Вероятность перегорания одной лампы в течение года 0,3. Найдите вероятность того, что в течение года хотя бы одна лампа не перегорит. Что тут нужно понимать? Вот смотрите. У вас есть первая лампа, вторая лампа, третья. Они могут все три не перегореть. Могут перегореть, там не перегореть две, третья перегореть. Ну и соответственно вот такие вот моменты. И у нас их вообще в общей сложности, если мы будем все расписывать. То есть потом у вас там две лампы перегорело в разной последовательности. То есть вот так, соответственно вот так. И третий вариант, когда они все три перегорели. То есть всего у нас вот таких комбинаций 8 штук. При этом, так как нам дают вот это 0,3, то просто 1,8 там сказать 7,8 не получится. Нас просят найти вероятность вот этих событий. То есть, когда хотя бы одна лампа не перегорела. Гораздо проще найти вероятность вот этого события. То есть, когда все три перегорели. И найти противоположную этому событию вероятность. Как раз это и будет то, что нам нужно. Это, что хотя бы одна не перегорела. А здесь ищется достаточно легко. То есть, мы берем. У нас вероятность перегорания одной лампочки 0,3. Их три штуки. Ну и вот, соответственно, 0,3. 27 тысячных это что все три перегорят. Соответственно, вероятность того, что хотя бы одна не перегорит, это единица минус 27 тысячных. То есть это 0,973 тысячных. Вот наш ответ. Дальше. Найдите точку максимума функции. Ну, естественно, необходимо найти производную. При этом мы учитываем, что у нас идет производное произведение. Следовательно, используем формулу. То есть, производная первой функции, умноженная на просто вторую функцию. Плюс первая функция, умноженная на производную второй функции. Что выходит? Ну, производная x плюс 35 единица. То есть, остается е в степени 35 минус x. Так. Теперь давайте посмотрим на производную e в степени 35 минус x. Вообще у нас производная e в степени f вычитается, не вычитается вычисляется как e в степени f, но умноженная на производную f. То есть в нашем случае будет e в степени 35 минус x и умноженная на производную 35 минус x, то есть на минус 1. То есть у нас получается e в степени 35 минус x, если и там и там мы вынесем, но останется единица минус x. Минус 35. То есть это будет e в степени 35 минус x на минус x и минус получается 34. И эту производную мы, естественно, приравниваем к нулю. Ну, понятно, что e в степени 35 минус x не может быть нулевым значением. То есть это число положительное. Но ну, а вот минус x минус 34 может быть прекрасно равно нулю, если x равен минус 34. Вообще, это, конечно, есть ответ, но мы давайте немножко еще подумаем. То есть, отмечаем нашу минус 34. Берем там значение, например, минус 100 вот отсюда, подставляем вот сюда. У вас будет минус минус 100, это плюс 100, минус 34 это 66, то есть положительное значение с плюсом. А вот здесь было бы с минусом, то есть подставьте 0, например. Ну, понятно, что с плюсом, значит, функция возрастала, с минусом, значит, стало убывать. Да, это, конечно же, точка максимума. Поэтому теперь смело ее пишу. Дальше. Решите уравнение. Ну, Что сначала необходимо здесь сделать? Во-первых, сделать одинаково основание у логарифмов. То есть логарифм x по основанию 1 треть Можно представить как логарифм x по основанию 3 в минус 1. И по свойству логарифма минус 1 вынести, как единицу делить на минус 1. Логарифм x по основанию 3. То есть получается фактически... Минус логарифм х по основанию 3. Второй момент. Логарифм x по основанию 9 в квадрате. То есть опять же мы представляем как логарифм x по основанию 3 в квадрате еще логарифм в квадрате. Эту двойку выносим, но не забываем ее возвести в степени логарифма. То есть это у нас с вами будет 2 и в квадрате. То есть получается вот такая вот загогулина. То есть это 1 четвертая, логарифм х по основанию 3 и логарифм у нас в квадрате. Ну а теперь подставить в уравнение. То есть мы получаем 16 на 1 четвертую это 4. То есть 4 логарифм х по основанию 3 в квадрате. Минус 4 логарифм х по основанию 3. Минус 3 и равен нулю. В принципе, кому-то здесь удобно делать замену. То есть, логарифм x по основанию 3 там, заменить на y можно сразу найти дискриминант. Это будет у нас 16 плюс 48, то есть это 64. Соответственно, логарифм x по основанию 3 с одной стороны это 4, получается, плюс 8 делить на 4, на 2, на 8, то есть 1,5. С другой стороны, логарифм x по основанию 3. Это 4 минус 8 делить на 8. То есть, минус 0,5. Ну, а дальше по свойству логарифмов, даже по определению. То есть, x с одной стороны. Это 3 в степени полтора. То есть, вот смотрите, 3 в степени полтора можно представить как. 3 в степени 3 вторых. Ну, или корень второй степени из 3 в третьих. То есть, корень из 27. Я думаю, так будет проще записать. Корень из 27. Ну и также минус 0,5. Отрицательная степень перевернет число. А степень 1,2 это фактически корень. То есть, 1 делить на корень из 3. Это у нас решение для пункта А. Теперь давайте пункт Б. Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие э, отрезку от 0,5 до 5. Вот давайте мы отрезок от 0,5 до 5 представим в виде корней. То есть это 1 делить на корень из 4 до корень из 25. Понятно, что корень из 27 уже не принадлежит данному отрезку. Потому что он больше, чем корень из 25. А вот 1 делить на корень из 3 в принципе у нас с вами прекрасно принадлежит. Потому что он у нас больше, чем 1 делить на корень из 4. Все, в принципе, вот у вас все сравнение. То есть у вас в пункте B только один будет корешочек. Хорошо, давайте посмотрим тринадцатое. Правильная треугольная призма дана. Точка K середины ребра АА1 и АВ равно АА1. Плоскость альфа проходит через точки К и B1 параллельно прямой BC1. Докажите, что плоскость альфа делит ребро А1С1 в отношении один к двум ну хорошо давайте в принципе построим нашу треугольную призму единственное нам надо будет тут делать дополнительное построение в процессе вот это конечно небольшой геморрой но я думаю мы с вами справимся так хотя нет большевато получится. Так, вот здесь будет одна точка. Вот здесь будет вторая точка. Вот здесь будет третья точка. Так, раз, два. Она у нас еще и правильная. То есть, основание равнобедренный треугольник. Что не может не радовать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну и здесь, соответственно, на одну больше. Так, так. И вот так. так, здесь у нас будет А, Б, С, А1, Б1, С1. Точка К середина ребра АА1, то есть вот здесь у нас находится точка К. Так, плоскость Альфа проходит через точки К и Б1 параллельно прямой с 1 Но ну, дело в том, что просто так сейчас не построишь. Поэтому мы сейчас сделаем финтушами. То есть берем спокойненько и достраиваем. Как достраиваем? А достраиваем до призмы. То есть раз, два, три, четыре. То есть, раз, два, три, четыре. И получается раз, два, три. Угу. То есть раз, провели. Два провели. Так. Раз провели. И вот здесь вам будет гораздо легче все это хозяйство построить. То есть здесь D, здесь D1. В чем смысл? Мы можем соединять точки, которые лежат на одной грани, чтобы грамотно строить наше сечение. То есть вот да, в принципе K и B1, они лежат в одной грани. Мы такие, хоп, соединили. А дальше как построить параллельность? А в принципе строится легко. То есть вот единственное, этапы построения вы на ЕГЭ обязательно описываете. То есть там... Достроиваем нашу там, призму и так далее. Там, что? А, Д параллельно BC, С, а, С Д параллельно А, Б и так далее. то есть Вот этот момент обязательно пишите. Можете прям словами, в принципе, какого-то... Да, если вы владеете, грубо говоря, математической терминологией, вы умеете значками все это символьно описывать, это круто, безусловно. Если вы это не умеете и не надо... То есть, если вы достаточно грамотно математически опишите в плане того, что от отсебятина не будет, но это будет написано русским языком простыми словами, ну, потеряете побольше времени, но ну и все на этом. То есть, что мы с вами делаем? В принципе, мы спокойно делаем дополнительное построение из К, какую-нибудь прямую А, параллельную BC1. Ну и понятно, что раз у нас К это середина А1, то эта прямая придет прекрасно в середину а 1 d 1 То есть это можно описать как: у вас AD1 параллельно BC1 по этапам построения. Соответственно, вы строите параллельно AD1 через середину, то есть К, например, какая-нибудь H, это получается средняя линия. Просто-напросто в треугольнике и все. Этот момент тоже обязательно указывать. И вот, соответственно, уже H-буковка и B1, она лежит в верхней грани. И вы их можете прекрасно соединить. И тогда у вас появляется еще одна точка пересечения. Давайте ее обзовем буквой R. И ваше изначальное сечение выглядит вот так вот. То есть, KRB1 это ваша альфа. Вот, в принципе, этапы построения. Теперь нам надо с вами доказать, что A1R относится к RC1 как 1 к 2. Ну или 2 к 1, там, точнее указано, откуда что. Ну, скорее всего, 1 к 2. Ну, давайте, в принципе, это и сделаем. В принципе, делается это крайне легко. Давайте посмотрим на треугольник A1HR и треугольник, ну, например, B1RC1. Что про них можно сказать? Да, они, естественно, подобны. Почему они подобны? Ну, естественно, у вас было А1H. Давайте вот А1H параллельно B1, C1 по построению. Следовательно, можно было говорить о том, что угол H, 1 R. H, 1 R. Он равен, например, углу RC1, B1, как накрест лежащие. Угол а 1 рh равен углу B1RC1, как вертикальный. И вот вам равенство двух углов есть, подобие есть. При этом мы уже сказали, что в принципе КН получалась средняя линия. Раз это средняя линия, то наша А1H будет относиться к а 1 d 1 как 1 к 2. Но при этом а 1 d 1 по построению оно равно b 1 c 1 То есть вот мы и получаем, что у нас А1Р относится к РС1 также как А1H относится к b 1 c 1 по подобию или 1 к 2. Вот, в принципе... Доказательства для пункта А. Теперь пункт Б. Ну, пункт Б немножко посложнее. Найдите расстояние от А1 до плоскости альфа, если АБ известно, что она 6. То есть в основании равносторонний треугольник со стороной 6. И при этом боковое ребро тоже равно 6. Ну, в принципе, хорошо. Давайте подумаем, как это можно сделать. Ну, по мне, самый простой вариант это использовать объемы. То есть Давайте глянем на нашу пирамидку треугольную. Это, вот, например, а 1 hb 1 к То есть, с одной стороны, объем данной пирамиды, давайте, А1HB1K, можно найти как 1 третья площади его основания, если за основание принять А1HB1 на высоту. При этом у нас боковое ребро перпендикулярно изначально, соответственно, на КА1. С другой стороны, то есть если мы изначально напишем, если h-расстояние, расстояние от, давайте, A1 до KHb1, ну для альфа разницы никакого. Расстояние это как раз есть высота для одной пирамиды, то есть одна треть площади KHb1. KHB1 умноженное на H. И в принципе отсюда вот это H, наше расстояние, которое мы ищем, легко и выражается. То есть это площадь A1HB1 умноженная на A1K и делить на площадь KHB1. Ну и вот собственно давайте искать все эти площади, все что нам нужно. То есть для начала A1H найдем. Ну, понятно, что A1H. Это половина от АД. То есть половина от 6 это 3. Уже хорошо. С другой стороны А1К. Это тоже половина от АА1. То есть тоже 3. В таком случае мы сразу можем найти КН по теореме Пифагора. Как 3 в квадрате плюс 3 в квадрате. Под корнем. То есть 3 корня из 2. Дальше мы можем найти, в принципе, HB1, используя теорему косинусов. То есть, это будет А1H в квадрате плюс А1B1 в квадрате минус удвоенное произведение этих сторон. Так. Ну и соответственно на косинус угла H1B1. Естественно, подкорнем все это хозяйство. То есть, у нас получается. 9 плюс 36 минус 2 на 3 на 6 и на минус 1 вторую. Так. Единственное, H, A1, B1, почему минус 1, 2? Ну, логично. Когда мы строили, у вас вот изначально угол B1, A1, C1 60 градусов. Ну, вы с еще один такой же на 60 положили рядышком. И, соответственно, у вас угол B1, A1, H стал 120 градусов. Ну, а косинус 120 это минус 1, 2. То есть, в результате вы здесь получаете корни 63 или 3 корня из 7. Дальше можно, в принципе, найти... КБ1, опять же, используя теорему Пифагора. То есть КБ1 это у нас 3 в квадрате плюс 6 в квадрате под корнем. Это корень из 45. Дальше найти косинус угла H1 К1, простите, 1 То есть косинус hkb 1 это, опять же, рассматривая треугольник HKB1, используя теорему косинуса только в немножко другом порядке. То есть это у нас KH в квадрате плюс KB1 в квадрате минус HB1 в квадрате делить на удвоенное KH и KB1. То есть если вы напишете себе теорему косинусов, вы всегда можете выразить косинус угла, используя три стороны треугольника. То есть это будет 18 плюс 45 минус 63 Делить на удвоенный корень из 18 на корень из 45. То есть в результате у нас получается 0. Круто! У нас с вами получился, что угол HKB1 прямой. Наверняка это можно было доказать немножко проще. В таком случае площадь треугольника HKB1 это половина произведения его катетов. То есть 3 на корень из 2 на 3 там, на корень из 5. То есть получается 9 на корень из 10 делить на 2. При этом площадь треугольника А1HB1 это 1 2 3 на 6 на синус угла между ними. То есть на синус 60 это корень из 3 на 2. То есть 9 корней из 3 на 2. Ну и вот отсюда находится H. То есть 9 корней из 3 на 2. Умножается на 3 и делится на 9 корней из 10 делить на 2. Ну, в принципе, девятки сократились, двойки сократились. И у нас получилось 3 на корень из 3 делить на корень из 10. Вот решение и ответ на данное задание. Давайте глянем дальше. Решите неравенство. Ну, Что здесь будем делать? Вот в принципе есть 2 делить на х везде. Поэтому это надо в степени, точнее в показателе степени, как-то везде оставить. А остальное, все что не 2 делить на х, как-то убрать. Во-первых, 4 в степени 1 2 минус 2 делить на х. То есть мы можем это разложить как 4 в степени 1 2 умножить на 4 в степени минус 2 делить на х. 4 в степени 1 2 это 2. При этом, вот заметьте, сама четверка это 2 в квадрате и в степени минус 2 делить на x. В таком случае мы можем еще немножко порасписывать, то есть написать лучше вот так 2 в степени минус 2 делить на x и в квадрате. То есть местами поменять. Второй момент. 10 в степени минус 2 делить на x можно представить как 2 в степени минус 2 делить на x на 5 в степени минус 2 делить на x. Третий момент. 5 в степени 1 минус 4 делить на х. Можно представить, как 5 в 1 умножить на 5 в степени минус 4 делить на х. Или, в принципе, 5 умножить на 5 в степени минус 2 делить на х умножить на 2. Или 5 умножить на 5 в степени минус 2 делить на х и в степени 2. Для чего я это сделал? Вот смотрите, у вас числа очень похожи. То есть, если все это сейчас записать в общем виде, у вас получается 25 так, на 2. То есть, это будет 50 умножить на сколько там у нас? 2 в степени минус 2 делить на х в квадрате минус 133. На 2 в степени минус 2 делить на x. На 5 степени минус 2 делить на x. И плюс 20 на 5 степени минус 2 делить на x. В квадрате. То есть фактически у вас уравнение. Ну не, уравнение равенства вида af в квадрате. Плюс bfg. Плюс cg квадрат. Вот это... У нас преобразуется путем деления на g квадрат и заменой. То есть, как мы это сделаем? Мы сейчас обе части спокойненько с вами поделим на 5 степени минус 2 делить на x в квадрате. Потому что мы точно знаем, что число в степени оно не может быть нулем. Поэтому смело на это делим. Причем мы точно знаем, что оно будет положительным. Поэтому знак неравенства не поменяется. То есть, вообще пофиг. При этом, что у нас получается? Получается 5 на 2 в степени минус 2 делить на x в квадрате. На 5 минус 2 делить на x в квадрате. Минус 133 на 2 в степени минус 2 делить на x. На 5 степени минус 2 делить на x. На 5 степени минус 2 делить на x в квадрате. Ну и плюс 20. тоже что там сократилось. Меньше либо равно нулю. Причем смотрите. Вот здесь тоже сократится. И у нас тогда остается 5 на 2 пятых в степени минус 2 делить на х в квадрате. Минус 133 на 2 пятых в степени минус 2 делить на х. Плюс 20 меньше либо равно 0. И вот в принципе уже здесь делается замена. То есть пишем себе замена. Там 2 пятых в степени минус 2 делить на х. Давайте заменим на у и учитываем, что он однозначно больше нуля. Тогда мы с вами получим. Так, получим по щам. Не, по щам не получим. 50 у в квадрате минус 133. У. Плюс 20 и меньше либо равно 0. То есть, это обычное квадратичное неравенство. Решать его придется через дискриминант. Правда, числа немножечко большеватые будут. Но что же с этим поделаешь? То есть, у нас дискриминант будет равен тут не, не 17689 минус, там получается, 4000. Это 13689. Что представляет из себя 117 в квадрате? То есть у нас с одной стороны y1, если мы приравнивали, было бы 133 плюс 117, делить, соответственно, на 100 это 5 вторых. Ну а y второе было бы, соответственно, 4,25. То есть и тогда мы с вами получили 50 на y минус 5 вторых. На y минус, давайте 2 пятых в квадрате запишем, чтобы так было проще. Меньше либо равно нулю. Хорошо. Тогда отсюда у нас выходит с одной стороны, что y должен быть больше либо равен, чем 2 пятых в квадрате. С другой стороны, меньше либо равен, чем 5 вторых, ну или 2 пятых в минус первой. Вот такая вот у нас система получается. Как я это сделал? Я нарисовал прямую, отметил вот эти точки, расставил знаки. То есть, если вы это не знаете, то марш изучать метод интервалов, он проходился, по-моему, там восьмом что ли классе. Обязательно повторите, без него не решается 15 задание, просто объяснять его каждый раз уже надоело. И вот теперь делается обратная замена. То есть мы с вами получаем, что 2 пятых в степени минус 2 делить на х должно быть больше либо равно, чем 2 пятых в квадрате. 2 пятых в степени минус 2 делить на х меньше либо равно, чем 2 пятых в минус первой. Ну, а здесь уже простое. У нас основание степени меньше единицы. То есть, мы убираем, но знак неравенства меняем на противоположный. То есть, меньше либо равно 2, минус 2 делить на х, больше либо равно минус 1. В принципе, можно на минус 1 обе части поделить. То есть, будет 2х минус, так, плюс, точнее, 2, соответственно, больше либо равно нулю. Так, 2x там будет 1, соответственно, минус 1 меньше либо равно 0. Тогда у нас выходит с вами, что... Так, на 2, кстати, здесь тоже поделим обе части. Получается, что 1 плюс x делить на x больше либо равно 0. 2 минус x делить на x меньше либо равно 0. Ну, в принципе, все. Можно сразу чертить прямую большую. В первом случае у нас там значение минус 1 и 0. Если бы мы знаки расставляли, получили бы плюс, минус, плюс. То есть мы бы получили с вами вот такие вот решения для первого неравенства. Для второго у нас была бы с вами двоечка. Но опять же нолик. При этом по знакам соответственно там было бы тоже, кстати, расхождение. То есть вот такого рода. Ну и мы ищем с вами, естественно, пересечение. Пересеклись они вот здесь, пересеклись вот здесь. Что касается там так называемого ОДЗ. В принципе, тут только деление на x. Есть, соответственно, х не равен нулю, но у нас и так не равен нулю. В процессе решения он никуда не девался. То есть, x будет принадлежать от минус бесконечности до минуса 1. И от 2 до плюс бесконечности. Хорошо. Дальше. В июле 2025 года планируется взять кредит на сумму 650 тысяч рублев наших. Возврат у нас таков, что первые 5 лет возрастает на 19%, потом на 16%. И с февраля по июнь каждого года выплачивается часть долга. При этом долг на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года. Причем в пятом погашен. Найдите общую сумму выплат после полного погашения. Ну вот смотрите, в чем тут смысл. Вот эта фраза, что у вас погашается долг равномерно, на одну и ту же сумму меньше, говорит о том, что ежегодно вы будете выплачивать какую-то часть долга, фиксированную, именно по телу долгу, и абсолютно полностью на численный процент. Вот не устану приводить пример. Вы взяли 1000 рублей на 4 года. Там... 10 процентов годовых. Чтобы вы понимали. То есть ваш долг равномерно должен меняться вот так. То есть вы 1000 должны за 4 года отдать. То есть вы по 250 рублев от тела долга ежегодно должны погашать. Но кроме того у вас же есть еще начисленный процент. То есть в первый раз у вас 10% на 1000 начислится. То есть ваш платеж составит 250 по телу долга и весь начисленный процент. То есть 100%. Во второй раз 250 по телу долго, но 10% уже на 75 начислится. Потом на 500, на 750 на 500 и потом уже на 250. То есть у вас платежи меняются. Исходя из этого, то же самое тут делается. У вас дело на 10 лет берется. То есть вы тело долго за 10 лет погашаете. То есть если вы взяли какую-то сумму S, то есть S равно 6500, а 650... Тысяч рублей. То есть вы по S делить на 10 погашаете по телу долга ежегодно. И плюс первые 5 лет у вас на 19% каждый раз. То есть вы получаете первый ваш платеж S плюс 19 сотых S. S на 10 только. То есть вот вы по телу долга выплатили, вот вы на численный процент. Если вы из S, S делить на 10 заберете, у вас останется 9 S на 10. То есть Следующий у вас платеж будет S делить на 10 по телу долга плюс 19%, но начисленные они уже на 9S делить на 10. Вот как вот здесь уже на 750 рублей. Потом у вас платеж будет S на 10 плюс 19 сотых на 8S на 10. Ну и так далее. То есть первые 5 лет у вас завершится S делить на 10 плюс 19 сотых. На 6С на 10. Потом у вас просто поменяется процент, поэтому становится S делить на 10 плюс 16 5s на 10. И так продолжается до последнего платежа, который составит S делить на 10 плюс 16 сотых на S делить на 10. Вот это все, что вы с вами. Ну, не мы с вами, а вот этот товарищ выплатит. При этом что? s делить на 10 у вас 10 штук, то есть это s в сумме. У всех вот этих есть 19 s на 100, у первых, конечно, 5. То есть мы это сразу можем вынести, 19 s на 100. В скобках тогда останется 1 плюс 9 десятых, плюс 8 десятых и так далее до 60. У вторых 16 s на 100. И в скобках останется 5 десятых, 4 десятых и так далее до 1 десятой. Что тогда получается? В принципе, можете врубить арифметическую прогрессию. То есть, посчитать сумму пяти членов от 1 до 6 десятых с разностью минус 1 десятая. У вас получается в данном случае в первой скобке соответственно 4. Во второй скобке... У вас получается, так, по-моему, там получается полтора. Да, полтора. Ну и тогда остается дело за малым, то есть все это посчитать. Если вы посчитаете, вы получите 2С. То есть в результате 1300 тысяч рублей будет выплачено за 10 лет. То есть в два раза больше, чем вы взяли. Хорошо, давайте глянем следующее. Трапеции А, Б, С, Д, основания А, Д в два раза меньше основания Б, Внутри трапеции взяли точку М. Так что углы Б, М и С, прямые. Докажите, что Б, и С, они равны. Хорошо? Что мы с вами будем делать? Давайте нарисуем для начала трапецию. Так, вот раз. Так, она еще в два раза больше должна быть. Вот это, конечно, попадос. Так, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ну, бог бы с ним. Вот, предположим, наша трапеция. Введем обозначение. A, B, C, D. Так, у нас эта точка M. Так что углы B, A, M. И этот прямые. Так, ну, вот, давайте вот здесь прямой угол. Так, вот здесь прямой угол. Ну, как-то вот здесь у нас будет находиться наша так, так вот здесь раз, вот здесь 2, вот здесь точка М. Здесь прямой угол, здесь прямой угол. Хорошо, надо доказать, что BM и CM равны. Что мы с вами сделаем? Естественно, любимое дело в любой трапеции продолжить боковые стороны до точки пересечения. То есть вот мы продолжили раз, продолжили 2. Здесь какую-то точку L обозначили. Что тогда мы с вами можем в принципе сказать? Мы можем сказать, ну так как это трапеция, понятно, что AD параллельно BC. Единственное, сразу допишите, что пусть AB пересекает CD в точке L. Так вот, AD параллельно BC, отсюда угол LAD Равен углу там, LBC как соответственный. При этом можно говорить о том, что угол L общий для двух треугольников. Следовательно, треугольник LAD подобен треугольнику LBC. Раз они подобны, то у них есть коэффициент подобия. А именно, у нас AD относится к BC как один к двум. Ну и соответственно, также у нас относится AL к LB. А это говорит о том что А это центр отрезка ЛБ и вот смотрите А это середина и АМ перпендикулярно значит что правильно значит АМ является серединным перпендикуляром к нашему ЛБ аналогично абсолютно МД Серединный перпендикуляр. Так, не люблю писать. Перпендикуляр к ЛС. А М это точка пересечения серединных перпендикуляров. А чем является точка пересечения серединных перпендикуляров? Правильно, центром описанной окружности. Центр описанной окружности. Так, около треугольника LBC. То есть у вас как-то вот так была бы там окружность, которая описана около данного треугольника. Ну а раз M это центр, то MB понятно. И MC они будут равны как радиусы. Все, это мы в принципе с вами доказали. Дальше. Найдите угол ABC. Угу. Если угол BCD64, расстояние точки М до прямой BC, то есть, чпунь, то есть такой же серединный перпендикуляр абсолютно, равно стороне AD. Ну, в чем смысл? Как я и сказал, тогда MH это у нас серединный перпендикуляр. В таком случае отрезок HC равен отрезку BH. Ну а так как у нас AD в два раза меньше, чем BC, то как раз получается AD. Ну а у нас с вами по условию говорят, что MH равно AD. То есть равно MH. То есть вот эти равны. И здесь перпендикуляр. Это о чем говорит? Это говорит, что треугольник BMH будет равен треугольнику... МНЦ, и при этом они оба будут еще и равнобедренные прямоугольные. А раз они равнобедренные прямоугольные, то угол BMC будет складываться из двух углов по 45 градусов и равен 90. Но это центральный угол для окружности. Соответственно, угол БЛЦ будет в два раза меньше, как опирающийся на ту же самую дугу, то есть 45 градусов. Ну и тогда, чтобы найти угол B, достаточно из 180 вычесть угол L, 45, и угол C, сколько там он был, 64. То есть это у нас в сумме 109, 180 минус 109, это 71. Вот, в принципе, все решение для данного задания. Давайте дальше. Найдите все такие значения А при каждом из которых уравнение имеет ровно один корень. Хорошо. Что у нас с вами получается? Ну, вот смотрите, сразу есть одинаково. Мы его выносим спокойно, только не делите на переменную никогда лишний раз. Здесь получается натуральный логарифм 9х в квадрате минус а в квадрате минус натуральный логарифм 3х плюс а и равно нулю. Как у нас будет решаться подобное уравнение? Ну, Во-первых, у нас произведение, то есть оно равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю. И при этом выполняется область определения для данного уравнения, то есть там, где определяются общие корни. То есть мы так и пишем, что либо 5 минус 7х у нас с вами равно нулю, но тогда логарифмы должны существовать. А именно, во-первых, во мы учтем, что 9х в квадрате минус а в квадрате это все-таки 3х минус а на 3х плюс а. И то есть у нас 3х плюс а должно быть больше нуля. Если вот это больше нуля, и это должно быть тоже больше нуля, то и 3х минус а должно быть больше нуля. Это вот первая система. То есть если эти условия выполнятся, то есть корень у нас 5 седьмых получится. С другой стороны, у нас может быть, что 9х в квадрате минус а в квадрате равно 3х плюс а. То есть вторая скобка равна нулю. Но для этого должно быть 3 х плюс а больше нуля. То есть один из логарифмов существовать. Дело в том, что раз у нас вот здесь уравнение, то достаточно одного условия, что 3 х плюс а будет больше нуля. Вы, конечно, можете записать, что и 9 х в квадрате и минус а в квадрате больше нуля. Но это будет избыточным условием, так как у вас уже есть равенство. И уже написано условие для одной из частей равенства, что оно больше нуля. Ну и, соответственно, и вот наш этот корешок второй, то есть 5 минус 7 х должен быть соответственно, что там, больше либо равен нулю. То есть, в таком случае. И вот у нас совокупность. Это у нас вообще решение нашего уравнения. Но его надо дальше рассмотреть и довести, когда у нас все-таки именно один корень будет получаться. То есть, что у нас выходит? Ну, в первом случае понятно, что корень 5 седьмых. Тут гадалки не ходим. Соответственно, а должно быть, если вы подставите вот сюда и вот сюда ваши 5 седьмых, что там у нас получается? 15 седьмых, да? То есть, а больше, чем минус 15 седьмых, при этом а меньше, чем 15 седьмых. Первая система. Во втором случае у нас должен быть x меньше, либо равен, чем 5 седьмых. Соответственно, 3х плюс а на 3х минус а минус 1 равно нулю. Ну и наше вот это 3х плюс а должно быть больше нуля. Так, хорошо. Следовательно, что у нас получается? Так, х равно 5 седьмых. При учете, что а на промежутке от минус 15 седьмых до 15 седьмых. Это первая система. Во втором случае х меньше либо равен 5 седьмых. При этом с одной стороны, в принципе, 3х плюс а больше нуля. Ну, раз вот это больше нуля, то его можно к нулю даже не приравнивать. То есть, x равно а. Так, сколько там? Плюс один. Не перепутать бы знаки. Вот любимое занятие. Вторая система. И здесь, естественно, идет совокупность. Ну, а теперь давайте посмотрим на нашу вторую систему. То есть, мы с вами можем сопоставить вот эти две вещи и написать, что a плюс 1 делить на 3 должно быть меньше либо равно чем 5 седьмых. В таком случае, там, что у нас? 7a плюс 7 меньше либо равно 15. Соответственно, 7a меньше либо равно 8 и там, a меньше либо равно 8 седьмым. При этом, сопоставив вот это и это, мы с вами получаем... Что, что О, как говорится. А плюс 1 делить на 3. Больше, чем минус А делить на 3. Так. Из второй системы. По отдельности мы смотрим, чтобы не запутаться для начала. То есть у нас с вами что там выходит-то? Так. 2а получается больше единицы. Соответственно, а больше, чем минус 1 вторая. Все. Ну и, соответственно, что у нас получается в итоговом варианте? Получим, с одной стороны, что х у нас это 5 седьмых. Если а от минус 15 седьмых до 15 седьмых, с другой стороны, x равен а плюс 1 делить на 3. Если a меньше либо равен 8 седьмым, но больше минус 1 второй. То есть, а принадлежит от минус 1 второй до 8 седьмых. Ну, это наше решение. Но это еще не ответ, потому что теперь нам надо узнать, когда уже будет один корень. Давайте начерчим для себя на всякий случай прямую. По ашкам, чтобы не запутаться. Вот у нас есть с вами 15 седьмых. Вот есть у нас минус 15 седьмых. То есть вот здесь у нас есть корень. При этом есть минус 1 вторая. Есть 8 седьмых. Вот здесь тоже есть корень. А нам нужно ровно один корень. Понятно, что вот от минус 1 второй до 8 седьмых у нас будет Два корня, то есть мы это не рассматриваем с вами. При этом надо понимать, что вот этот корень и вот этот, они могут быть между собой равны. То есть надо проверить. 5 седьмых равно а плюс 1 делить на 3. То есть мы получаем с вами 15 равно 7а плюс 7. Тут гадалки не ходи, что это 8 седьмых будет. А равно 8 седьмых. Да, вот здесь они совпадают. Соответственно, вот этот промежуток... Мы исключаем из решения, причем вот здесь становится пустая точка, потому что в этой точке это два корня, но они совпадают, то есть фактически один корень. И тогда в ответ мы с вами запишем, что а принадлежит от минус 15 седьмых до минус 1 второй включительно. И соответственно от 8 седьмых включительно до 15 седьмых. Вот все решение. Давайте посмотрим дальше. На доске написано 11 различных натуральных чисел. Средняя арифметическая 6, наименьших из них 8. А средняя арифметической 7, наибольшим из них 14. Может ли наибольший из этих чисел равняться 16? Хорошо. Ну, давайте, во-первых, поймем, что мы берем эти 11 чисел и располагаем в порядке возрастания. То есть, это вот А1... А2, А3, А4, А5, чтобы вы понимали, что за суммы там. А7, А8, А9, А10 и А11. Вот эти 11 чисел в порядке возрастания. Нам говорят, что среднее арифметическая 6 наименьших. То есть 6 наименьших это вот это. И средняя арифметическая. С 7 наибольших, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть у вас А5 и 6 входят в обе суммы. Это надо учитывать. Далее нам говорят, что 6 наименьших равно 8. То есть если мы среднеарифметическую умножим на количество чисел, мы получим сумму. То есть сумма вот этих 48. Сумма вот этих получается 14 на 7, сколько там, 98. Тоже надо учитывать. Ну а дальше давайте рассуждать. Может ли наибольший из 11 чисел равняться 16? То есть у нас А11 равно 16. Нам при этом говорят, что числа различны. То есть самая наибольшая последовательность чисел, именно 7, это будет тогда 16, 15, 14, 13, 12, 11 и 10. То есть, вот они ну, в порядке убывания, но это не суть. Это вот 7 наибольших чисел при наибольшем 16. Но тогда их среднее сколько будет? 10 плюс 16 делить на 2 умножить на 7. Это сумма арифмической прогрессии от 10 до 16. Ну и, соответственно, делить на 7. В данном случае у вас с вами получается, что 10 равно 13. А 13 меньше 14. То есть такой вариант невозможен. Поэтому здесь у нас с вами нет. Теперь второй момент. Может ли средняя арифметическая всех 11 чисел равняться 10? Ну вот смотрите. Мы получаем какой момент? Вот мы расписали, что 48, 98. То есть если мы возьмем сумму n-членов с первого n до 11, прибавим к ним 5 и 6 еще дополнительно, то мы с вами получим как раз 48 до 98. Так, Это 130 до 16, 146. При этом нам говорят, что тут 10 получается. То есть мы берем а n и соответственно 10 умножаем на 11, то есть 110. То есть не тяжело предположить, что пятый и шестой члены в таком случае они в сумме дают 146 минус 110, 36. То есть, даже если это два последовательно, последовательно натуральных числа, идущих друг за друга, то у них средняя арифметическая 18. То есть это числа 17 и 19, которые могут дать 36. В таком случае минимально возможная сумма. Но уже именно с пятого члена по 11, то есть это 7 наибольших чисел. Это у нас будет что? 17 плюс 19, ну и соответственно плюс 20, там, 21, 22, 23, так 1, 2, 3, 4, 5, 6, плюс 24... И в сумме это сколько там будет? По-моему, 146. Могу, конечно, немножко ошибаться. Но в любом случае, среднее арифметическая будет 146 делить на 7, что в любом случае превышает 14, которые были по условию. Соответственно, нет, такой вариант невозможен. Записали. Хорошо. Ну и пункт В. Найдите наименьшее значение среднее всех 11 чисел. Что у нас получается? То есть у нас вот это 11, соответственно, от одного сумма а ных членов. Это что? Это 146 минус наши дубляжи, то есть а5 и а6. Чтобы вот это было минимальным, понятно, что вот эта разность должна быть минимальной. Следовательно, а5 плюс а6 должно быть максимально возможными. Ну и давайте посмотрим, когда это будет выполняться. Во-первых, найдем сумму, то есть даже не сумму, а, а первый, то есть, первый член последовательности для семи наибольших. То есть давайте мы его возьмем за а1 и получаем то есть, по сумме арифметической прогрессии, то есть 2а1, последовательность натуральных, то есть разность единицы, 7 чисел, то есть n-1 будет 6, делить на 2 и умножить на 7 должно быть 98. Напоминаете, 98 они вот отсюда берутся. То есть мы с вами ищем последовательность натуральных, то есть смотрим, каким должно быть первое число, то есть фактически а-5 наше. Что тогда получается здесь? Ну, можно немножечко посокращать. То есть здесь, соответственно, 14 будет. Так, на 2, соответственно, 28. 28. Минус 6, соответственно, 22. Ну и в таком случае А1 равно 11. Ну, то есть не А1 на самом деле, а А5. То есть мы с вами получаем последовательность 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Это наибольшие числа. И они в сумме дают 98. При этом у нас вот здесь... Мы не забываем, что это четвертый. То есть, есть еще с вами... Так, там же шести наибольших было, да? По-моему, шести наибольших. Да, шести наибольших. То есть, это получается шестой, пятый. До него будет четвертый, третий, второй и первый. То есть, у нас еще вот такая последовательность. И мы не забываем, что вот здесь должно получиться 48. При том, что вот здесь у нас уже с вами... 23, то есть сумма оставшихся должна быть 48 минус 23 и давать 25. При этом это должны быть натуральные числа, не равные друг другу, каждый из которых меньше 11. В принципе подобрать такие, ну не тяжело, ну например 4, 6, 8, ну, не 8, а 7, 8. В сумме дают 25. Дают 25. Ну и все. В таком случае мы получаем с вами минимально возможное это 146 минус 11 и минус 12. Это вот мы нашли сумму. И делим на 11 чисел. То есть 123 11 Вот минимально возможное среднее арифметическое. В принципе все. Задание разобрали. Вариант разобрали тоже. Не забывайте про подписки, про лайки. Рассказывайте друзьям, если, конечно же, вас устраивает контент. Ну и до новых встреч, дорогие друзья!